Привет, друзья! Сегодня поговорим о моем личном опыте использования зубной пасты 2080 Витаке uh, Мультивитамин Green Apple Mint uh, Паста сделана в Южной Корее uh, У нее большой тюбик 120 грамм Вот у нее состав uh, В составе есть, конечно, спор. Это очень важно, я считаю а также элемент, как Коэнзин 310. А паста 2080 называется, потому что в аннотации написано, что сохраним 20 зубов к 80 годам. У нее приятный вкус, как на английском языке указано, глина полмин, то есть зеленое яблоко мята. Он слегка освежающий, в общем, в целом он приятный. Нет такой взрывной мяты или там эвкалипта, как во многих пастах. В целом рекомендую. Вот такой вот тюбик. То есть... Содержание спора, в переводе здесь указано как 1000 ppm, но на самой упаковке указано 1300 ppm. То есть достаточно большое хорошее количество. Как и все монголийские пасты, они открываются просто снятим кубачка здесь нет никакой мембраны а вот такой вот у нее прекрасно зеленоватый оттенок То есть оттенок вот пахнет у приятно в целом я рекомендую эту пасту очень хорошую качественную спасибо за просмотр подписывайтесь Чуть не забыл, паста стоит в феврале 2021 года 152 рубля. Много ли мало, считать вам, но хватает ее примерно на два месяца.